Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хочу поговорить о такой популярной торговой платформе, как Amazon. Я не буду рассказывать о том, как на ней покупать. Все это все прекрасно знают. Я хочу вам рассказать о том, как получать продукты на Амазоне бесплатно. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Лутендо. Это идеальная интернет-платформа для людей, кто хочет получать бесплатно продукты с торговой интернет-платформы Amazon. Как это работает? Прежде всего нужно зарегистрироваться в качестве тестировщика продуктов. Затем, когда зарегистрировались, выбрать понравившийся вам продукт, купить его. Написать отзыв на этот продукт в Амазоне. И когда отзыв будет опубликован на платформе, вы отправляете скрин отзыва заказчику. Заказчик, увидев отзыв, возвращает вам затраченные деньги на купленный продукт. А сам продукт остается у вас. Вот в принципе и вся схема. Ссылка на платформу в описании. Всем всего хорошего.